Сегодня у нас в работе еще один Hyundai Solaris, 16-й год, приехал человек сделать запасной ключ, удалил из памяти все старые ключи, у каждого ключа должен быть свой ID номер, смотрим. смотрим один айдишник и берем второй вот такой вот ключик сделал читаем айди второго ключа и смотрим айдишник другого ключа совершенно другой записывается все через разъем диагностики пишется все через разъем диагностики теперь после записи включаем зажигание смотрим текущие параметры видим что в машине записано два ключа и других ключей больше там нету если слетит код одного ключа то второй код будет обязательно работать Закрыли, открыли Заводим Автомобиль заводится И заводим вторым ключом Все, не теряйте ключи Я сейчас почему, кстати, на вот эти начал переходить? Вот смотрите, резиновые кнопки. Если поменять корпус на китайский, то они обязательно порвутся. Вот это тоже китайский ключ, но у него кнопки пластмассовые. Я просто не знаю, что сделать лучше. И вот, делаю то, что делаю. По-моему, великолепно.